Дамы и господа, если вы кликнули на превью, значит вы на канале Малой, а я я сейчас расскажу вам великолепным и прекрасным зрителям о самом лучшем спортивном гоночном симуляторе на лошадях, а именно Лошадь гоночный 2016, который был приобретен ради того, чтобы понять насколько глубоко дно магазина PlayStation Store. Марианская впадина, кстати, является самым глубоким местом на планете, достигая 11 километров ниже уровня моря. Но лошадь гоночный сказал, подержи-ка мое пиво, пробило дно игровой индустрии и поскакала в преисподнюю. Созданная на уроке труда в школе недоразвитых обезьян, лошадь гоночный 2016 сразу показала, что она не дешевка, ведь стандартный ценник у этого шедевра целых 700 с лишним рублей. Но в счастливый момент ее можно урвать и дешевле. Но нужно ли? Дизайнерский гений и разработчика видим в каждом пикселе этого проекта. Пропадающее описание кнопок, съехавшие шрифты и даже частичная локализация не смогли помешать лошади собрать аж целых два с фанаты и дать начало новому формату дерьма игр на консолях. Настолько ужасных и неиграбельных, что люди покупают такие лишь ради того, чтобы проверить, насколько сильно поносила разработчика на клавиатуру во время создания такого шедевра. Чувство прекрасного начинает отмирать сразу после включения игры, благодаря неповторимой, совершенно не графике игры. Вы посмотрите на эту неистово пыхтящую мордочку лошади, похожую на коричневый баклажан с глазами, детализация окружения уступает разве что карту. И да, хотелось бы еще подчеркнуть и сказать пару слов о физике игры физике и физике лошадей вообще в целом о физическом движке его нет. Как и нет никакого смысла смотреть, и тем более думать о приобретении этой игры. А вот что все-таки ее родниц игровой индустрии, так это геймплей. Помимо огромного выбора из шести лошадей, в игре есть аж целых шесть трасс. И опять нам не хватило еще одной шестерки для вызова автора этой игры и оформления возврата с за покупку. Вместо этого нам остается только гнать лошадь вперед и лупить ее палкой. Иногда прыгать через препятствие, надеясь победить в заезде. К слову, заездов тут аж целых три вида: тайм-атак, лошадиный драгрейсинг и кольцевая гонка. И не надейтесь, что это будет легко. Чтобы увидеть долгожданную точнотворную анимацию победы, вам придется загнать не одну лошадь посадить чувство прекрасного на бутылку и скакать и пиздить кобылу почем зря. И несмотря на все величие творческого гения, существа, родившего этот выкидыш игровой индустрии, игра смогла занять почетное место среди игрового кала, даже отчасти стать каким-то дерьмомемом, бездарным, как тот ум, создавший и эту игру. Ну и на этом коротенький обзор игры Лошадь Гоночный 2016 я объявляю завершенным. Всего вам наилучшего, мои хорошие.